Этот день наступил. 120 газов. Можно собрать. Ну, где-то Еще буквально. Главное, не победа, неповеда, главное. Участие. Разы и все. Класная карты. Там побеждал, проигрывал из-за того, что лупость такая. Ну ладно. Лупасть я уже. Давайте расскажу. Вы посмотрите, пожалуйста, поставить Там реально классно. Для вас обучение сойдет как на... Как на сто Куча воинов. Потрати куда-то. Ну я не хороший рассказ, так что не умею, не умею делать хорошие рассказы. Не хочу что сказать. Куча воинов это самоубийство. Он горгуль запустил. И съел меня. Потихоньку так скажем. Так он, наверное, будет думать, где я там. Если буду запускать кусок или потихоньку нолов. А пока что мы продолжаем новости новости подписывайтесь на канал макс риск игрик ссылки в описании так сама еще одна потому что уже максимум уже нужно мутить здесь прячем воинов потому что чем ну я знаете как тоже рассказывал зачера ладно давайте значит смотрите он подходит к нам 30 секунд проходит он проходит подходит он такой со всей ордой у нас тоже есть орда, но ты секунд получается там два воина. А так у нас 30 воинов? У нас 32 воина, потому что двойка в конце. Может быть даже 36. М -м -м -м. Классно, 36 воинов. Мы победим и своим дефьи. Пока что. Так. Да. Вот. Один воин красава Так, возможно, что-то нужно замутить. А давайте прямо сейчас замутим показываться показывать нужно. Показывать врагу, что мы живы. Ебой. Также делать точку сбора здесь. Все. А вот тут, кстати, с три игрока. классно. А, кстати может еще перечитать сбрать там. там давайте помочь другу нужно конечно Давай, что так. потому что мой девиз был парбоу защита атака мой девиз тело сам выучил парбоу защита атака я реально выучил это стих друзья новый стих макс риск да изучайте, изучайте. Фарбол, это медики Защита, защищайся. Атака. Фарбоу, я не знаю, чем сказал. А, это победа. Фарбоу. ты победишь. Защита. Фарбоу, защита. Атака. Потом в конце так. Понял? Фарбол это надежда. Защита, от защищайся. Атака это такой, ну понятно. вдруг сейчас враг нападет на нас, а? а мы стоим, качаемся везде. Стороны разные распространяемся, ну давайте хоть хоть воинов, Казарму побольше, а то вдруг брак здесь уже, да, он тут, О, ты чё, ненормальный, он взял моего воина, ненормальный, как, ну блин, у вас сердце есть, да, у всех воинов сердце есть, вот я бы своего братом взяли, брат, вот ты охрененова дал бы меня бы клас леган нас воинах а? не ну, ладно знаете и построить секрет он побаловаться и побыстрее собирать минералы минералы по быстрому давай бегом знаешь а, может быть давать тут базу построим бегом на такой те карты китку не а успеешь успеешь коса беги беги со всей силы беги да твои же магнитон, пошел ты вон! Чё не собираете? Ладно. У нас не понял, да и что? У меня лишь бы минерал собрать. Так, вы там можете... Так, иди. Челлендж выполнен. Давай, убиваем. Ле-бой, челлендж выполнен. Заканчиваем. О, сердце шестого еще плохо халима ну друзья разработчики в общем поймете мой язык не ладно скоро мы добьем обещаю